Добрый день. Спасибо. Спасибо большое. Добрый день. Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые, любимые нами ветераны. Поздравляю вас с огромным, большим праздником, днем. Освобождение Ленинграда от блокады. Защита блокадного города — это особая страница не только в истории Великой Отечественной войны, но и вообще в истории нашего народа. Именно. Страница в истории нашего народа, потому что именно народ спас Петербург, Ленинград, спас свой любимый город. Жители встали на защиту своего города. Еще в сентябре 1941 года враг прорвался к Ленинграду, но так и не смог его взять. Ни штурмом, ни осадой. Казалось бы, противник просчитал все – количество снарядов, пушек, танков, самолетов. Все было учтено и расписано на бумажке. Не учли только самого главного и, видимо, не могли этого учесть. Они не учли нашего национального характера, не учли беспримерного мужества ленинградцев, их преданности своему долгу и любви к своему родному Ленинграду. У каждого жителя города тогда был свой вклад в защиту Ленинграда. Кто-то воевал на фронте, кто-то пёк хлеб в городе, лечил жителей города и спасал войска от эпидемий. Каждый внес свою лепту в победу над врагом. Но плата за эту победу была чрезвычайно Большой. Сотни и сотни тысяч ленинградцев, которые лежат в тихих могилах Кискаревского кладбища. Ленинградцы не только превратили свой город в неприступную крепость, они, что совершенно удивительно, смогли сделать из города настоящее оборонное предприятие. Настоящий арсенал вооружений Производили здесь танки, оружие, патроны, боеприпасы Вы знаете, я просто с удивлением вспоминаю один из эпизодов, который ветераны знают лучше меня Но скажу сейчас вот об этом публично еще раз Просто удивительные факты, когда противник зашел на Кировский завод Был такой эпизод Часть рабочих взяли в руки оружие, а другая часть продолжала выпускать танки. Невероятно, но факт. Но еще больше удивляет другое. Когда началась битва под Москвой, и блокадный город, находившийся в окружении противника, послал... В Москву вооружения, боеприпасы, мины. Это просто невероятно, удивительно. И я думаю, что это связано в том числе и с тем, что уже тогда, впрочем, так же, как и всегда, наверное, в истории нашего города, ленинградцы думали не только о себе, прежде всего думали о стране в целом. Думали и понимали, какова роль вот той битвы под Москвой. Что это значит для всего Советского Союза? Они думали о стране и о государстве. Мы должны, мы должны не только мы, наши дети должны помнить всегда о подвиге Ленинграда. Я уверен, что... Не только сегодняшнее поколение говорят и будут говорить, но наш с вами долг сделать все, чтобы и дети наши помнили об этом и своим детям наказали. Не забывать о подвиге Ленинграда никогда. С праздником вас! Спасибо.